Боже, шалом вам всем. На самом деле, э, очень приятно, Ногу что... мне приятно. Ой, я извиняюсь. <главное> Нет. <Растерялся. главное> э, очень приятно, что в этой церкви чувствуется простота. Че, в этой церкви се просто простота? <главное> простота в Господе. В Господ мне приятно было что несмотря на то что многие не евреи которые вчера были с нами приятно вчера и которые приняли участие вместе с нами в праздновании шаббата. участие в вместе с нами пели танцевали радовались такое ощущение было присутствия Божьего Божьего присутствия здесь и имаешье голяму присутствие на Бог что я подумал что тут Израиль земля Израиля на Израил Пусть вас Бог благословит нека тебя, Бог вы спасибо вам за это